Осталось всего 4 часа. 2022 год пролетел как мгновение, только что был февраль, а завтра уже новый 2023 год. А у меня до сих пор ощущение, что на улице еще февраль 2022. Спасибо за то, что были со мной весь этот безумный год. Мне нужна была поддержка. И вам нужна была поддержка. Мы вместе проходим самые большие невзгоды. Заметили? Медвежьи рынки, потери, боль, ненависть и даже войну. Но также мы вместе проходили и бычьи рынки. Большие заработки, большие проценты от наших инвестиций. Улыбки, счастье и радость. Поэтому вы самая крутая аудитория. Мы с вами пережили весь спектр эмоций, все возможные ситуации. Поэтому вы моя семья, мы столько всего прошли вместе. Пять лет назад я мечтал о 100 просмотрах, а сегодня я выкладываю видео, и его смотрит 20 тысяч человек за 40 часов. Всегда, в любых условиях. Это очень-очень круто. Я давно не стремлюсь к миллионам просмотров. У меня была цель получить миллион подписчиков, но сегодня, честно скажу, после всего, что произошло в этом году, мне уже все равно. Я буду рад даже тысячи человек, которые будут меня слушать, будут разделять мое мировоззрение и мою точку зрения. Это... Гораздо ценнее миллиона человек, которые никак тебе не близки. Наверное, вы заметили, что больше 10 дней не выходили видео на этом канале. Это не потому, что мне нечего сказать. А как раз наоборот, сказать хочется так много, что не знаешь, с чего начать. Поэтому я просто захотел закончить этот год побыстрее, начать говорить уже в новом. Буквально начать с чистого листа, оставив в 2022 все, что случилось в 2022, -м. такая тавтология. даже не знаю, чего вам пожелать в новом 2023? -м. денег? Хм. в 2022 году случились такие вещи, которые показали, что есть что-то намного дороже денег: мир, живые друзья, счастливые тоже живые близкие, целый дом, чистое, безопасное небо над головой и покой на душе. Наверное, пожелаю вам именно этого в новом году. Оставьте все плохое в 2022 станьте новым человеком в 2023 тогда и благополучие придет в твой дом. Я поздравляю тебя, твоих близких, твоих любимых и твоих друзей, и даже твоих соседей, твоих собак, твоих кошек, пауков-птицеедов и прочих домашних питомцев. А сейчас нужно открыть шампанское, разумеется, но только безалкогольное. Шучу, на самом деле я только что ничего не открыл, просто звук наложил. Но ты представь, что в Новый год, прямо в тот самый момент, когда идет отсчет, ты чокаешься со мной искрящим бокалом. И мы вместе поздравляем друг друга с Новым наступившим годом! В новом году все будет лучше наступающим друзья с новым 2023 годом